Всем привет, и сегодня на моем канале очередная, по счету вторая, посылочка с AliExpress. И сегодня, как я понял, нам должна была прийти чудо-фонарик, должен был прийти Который заряжать не не, не, не надо, короче, заряжать э, Который заряжается от солнечных лучей или с помощью динамо-машины Давайте-ка откроем, я расскажу самому интересно, что там, как он выглядит вообще так, угу, вот у нас у у есть ножницы, и необычно Так, я опять боюсь открывать, потому что... Так. Эх, эх. Что ж мы так хреново Так, вот что в нашем пакете. Ох. Угу. О, вот такая вот поролоночка вот тут. Защита вот такая вот. <сосы> С резиночкой. Резинка в подарок. Так. Вот он наш чудо-фонарик О, в такой вот красивой коробочке он пришел. нам вот пришел Вот так он должен выглядеть Вот тут, тут находятся специальные такие вот штучки которые э, которых вообще солнечные батареи да. Что это там у вас? Надо же посмотреть Так, вот коробка хорошая, довольно-таки толстая Вот он сам Пупыки. фонарик о, пупырки да София я о хочу... они все еще, еще целые да. я конечно ожидал что он будет побольше но мне О, бы была... вот София вот такой вот у нас крутой более аккуратнее это эта же... штука... классно. вот так да, вот крутится динамо машина вот классно Борик... о, опа. вот вкусно. такая вот небольшая Мистер, небольшой мать фонарик мать. так ну, как-то вот здесь ненадежно. О, что это надо? А, это резинка, я даже думал. Ну вот это, короче, штука резинистая. Я думал, пластмасса, но резина тоже хорошо. Вот наши данные солнечные батареи. Покажи. Вот. Да, с полосками, То есть небольшая такая вот солнечная батарея. Вот такая вот штука. Пипка такая. чтобы можно было. Да, на рюкзак, на рюкзак. Ну, брелок, нифига себе, брелок. Цеплять там на, на ключи, рюкзак куда-нибудь, да, куда или. Да, на... эм... а вот светит наш фонарик. Как он включается? Вот, тут здесь вот такая вот кнопочка. Uh -huh. Мы нажимаем на нее. И наш фонарик чудесным образом светится: Брелок для ключей. Нормально, в принципе. Вот светится. это брелок! В принципе. Нормально. Я так думаю. Доставка была очень быстрая. Где-то даже. 10 дней, короче, я нашла. Это очень быстро, для таких -то товаров. Ссылочку я на него, как всегда, оставлю в описании. Хотя, там, где я покупал, его нету. Уже все раскупили, но есть другой сайт. Вот она, наша динамо-машинка. Как я понял, надо вот так вот. Можно я попробую? Да, можно я попробую? Вот так вот а мы там... крутим, и у нас, типа, как бы должно появиться типа заряжаться. Так, я ну, же не наверное... посмотрел. Внутри коробки есть к нему инструкция. Причем на китайском. А нет, на английском. Вот. А на так, нет. батарея 40 мегаампер. Вот довольно-таки мало даже зарядки телефона. Столько не додо. Работает типа 100 тысяч часов. Ну, и, короче, как обычно, то типа вот. А вот на китайском, то есть вот китайский и английский. Больше коробки ничего, как видите, нету. И в коробке тоже ничего нету. Точнее, в пакете. Ну, в принципе, я доволен. Так, покажи мне фонарик. Так, в принципе, я считаю, нормальный, хороший фонарик, в принципе, может заменить любую свечку дома, допустим, света вас заключили, хоп, а у вас есть вот такой вот фонарик. Вот, а вот раскручиваешь, и он должен получше сидеть. А звук такой прикольный. А да его долго просто, наверное, так крутить. Ну да, долго это же. Ш... Тебе нечего Кстати, делать. эта штука называется динамо машиной, то есть специальная, которая такая заводит все это. Так, тебе а нечего это что делать. У нас о, так, такая. Шу -шу -шу. Ну вот, в принципе, прикольная вещь, реально может заменить любую свечку. Допустим, туда работает, там за столом хоп, а вот поставил его, а солнечные батареи он заряжается, или пошел на улицу с ним зарядил, и на ночь тебе в принципе хватит этой батарейки, чтобы Прогуляться по ночному городу, там, лесу, вообще, мне кажется, очень удобная вещь. В походах, вот всяких тоже, где нету розеток, зарядки. Очень пригодится, нужная вещь. В горах-то. Ну да, там, где нету, я же говорю, электричества где нету. Ну да. Если вам понравился данный видеоролик, то поставьте мне лайк. Мне это будет очень И важно. Меня... Да, и Занинку тоже лайкните. <сесс> Я ссылочку а -а -а. на ее канал, как всегда, оставляю в описании. И на Матвея тоже. Потому что они со мной принимали участие в распаковочке данного фонарика. Подпишись на мой канал, потому и что... ходили, кстати. Да. Мы вместе с ними ходили на По почту, поставь, забирали, да. стояли в очереди. Короче, это нудно, очень нудно рассказывать. Поставь Но... лайк, если тебе понравилась эта вещь. Да. И... Да, подпишись, потому что это не последняя моя распаковочка. Я хочу много чего распаковывать. Поэтому до новых встреч, до новых посылочек с AliExpress. Всем пока.